Ты не представляешь, какая команда и шапки. Самое душевное новогоднее видео Инзисканал. Хелло вас с вами я вас. И сегодня у нас простое душевное видео. Мы не будем сегодня вас пугать. пугать. Хоро анализом. Не будем сегодня делать никаких испытаний. А просто я сниму шапку, потому что мне реально сейчас упали. Сегодня мы с вами посмотрим мои старые видео. Давно я хотел это сделать, хотел посмотреть, как у, меня, как у меня менялось качество роликов, как у меня вообще там все становилось. И поэтому сегодня мы поглядим мои старые ролики. И скорее всего, у меня будет испанский стыд от того, какой я был тупенький и что я снимал раньше. Хочу сразу сказать, что в один прекрасный день одного прекрасного года. По-моему, это был 2016. С моего канала было, блин, я сейчас серьезно говорю, не шучу, более 200 роликов. Это были разные летсплеи. Там был Майнкрафт. Ты понимаешь, Майнкрафт удалил? Там был Майнкрафт, там был сериал по Майнкрафту, потому что мало кто знает, но первое, с чего я начинал свой путь видеоблогера, это были сериалы по Майнкрафту. Даже, наверное, не видеоблогера, а когда это считалось летсплейщиками. Ну, или просто Майнкрафтерами. Потом я перешел на Play, ну а позже я перешел, там припробовал, конечно же, кучу разных форматов. Это были подкасты, распаковки. Даже страшные истории пытался рассказывать в лице такого персонажа, как Бабай. И получилось так, что каким-то чудным образом я дошел до видеоблогов. Ну и сейчас я, собственно, их и снимаю. Ты хоть двигайся, ты стоишь, как штукан. И так получается, что на канале не осталось, увы, ни одного из дисплеев И из моих самых первых блогов Единственное, что вы сейчас сможете увидеть на своем экране, это превьюшки от моих первых видео И я думаю, вы понимаете, смотря на них, какого там был уровня, какого был качества там контент ну, отвечаю лучше, чем сейчас. Ну что ж, давайте-ка перейдем на испанский стыд. Первый мой ролик, который есть в принципе на канале, хотя он ну, точно не первый. Мой самый первый ролик, это было снято на веб-камеру ноутбука в качестве ужасным. Я даже помню, как мой оператор, который в данный момент за камерой, Написал, я Это мой самый первый... Я самый самый первый, Знаете, как он звучал? Качество отрадное, даже смотреть противно. Потом я что-то там приглашал кого-то в Майнкрафт поиграть. Так, смотрим самый мой первый ролик. Обзор приставки. Знаете, он набрал немало просмотров. Так, всем привет, дорогие друзья, с вами вас, всем. В этом видео мы будем призвать, обозревать Ой, чего это я сказал Так, игровую приставку Sony PlayStation 3 Ну или PS3 Кому как угодно, кому как удобнее. Так, вот она наша любимая приставочка Наша Сейчас, любимая? У нас что-то не контактит, Гердан Вообще она, в принципе, у нас не контактит Потому что у нас в конце оборвались 3 провода И в итоге у нас только синий свет остался я уже распаковал. Ой. Ну если честно сказать, я давно купил... Врет кризов. Вы понимаете, насколько там стабилизированный кадр? Переставочка наша. Засыпать внимание на кучу секунд, если мог быстро сделать пролет Давайте прямо дальше. Также я приобрел дополнительный геймпад. Этот геймпад вообще был куп... куплен до PlayStation, наверное за полгода до купил дополнительно к PlayStation. дальше у нас есть куча распаковок, но я думаю сразу перейдем дангер твоей старше два года назад 101 просмотр мой самый получается последний оставшийся из самых старых видеоблогов на канале так усадь звук только я могу Там запугались торопеть на фоне, что там звук, как из ведра, в котором еще накидали камушков, и музыка орёт как бы бешеная. Ну, по крайней мере, там камера стабилизирована. Знаете, у Макса такое там выражение лица, как будто, что я делаю, кто я такой? Заберите меня, мама. Я хотел услышать голос у Макса. Это, это самый милый голос, что когда-нибудь Блин, что я включил? меня там было видео какой-то Гитлер там что-то. Так, дальше у нас идет самое видео, которое было 7.. Тысяч просмотров и снова же это анбоксинг. Я, знаешь, я понимаю, что надо переходить с этим... Зачем нам это все всё? анализ, все эти дела. Зачем? Давай покупать технику и распаковывать ее. Вот где-нибудь самый ближайший магазин. И сейчас что не попадет. Обзор на лампу накаливания. Дальше у нас идет, идут ответы на вопросы вас. Тут еще получается было, наверное, видео 20 точно. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Вас. И сегодня я буду объяснять. Что мне мешало купить рекордер и петлю? Не знаю. Причем не ту, видео, вы подумали, я а вот это вот. Ну что, отвечу на все вопросы, Кстати, фон. Фон, фон, фон. Вот. А вот этот фон. Все, можно и снимать и здесь. Это же Я и для тех, кто хочет. Как Значит, расслабили или Запоминай. Выпрямили спину и как идти? Там просто отснято одним, как бы вот так, вот так, вот так, вот так. Это здесь не зацикленный, там полдверь должен был быть просто скрин. Да, там, там, ну не кадром одним, как бы, а там куча раз, вот так вот делаю. Господи, ты боже мой, Просто посмотри, насколько идеально вырезан хромакей, ты, ты понимаешь, Так что в моей сумке. Всем привет, дорогие друзья, с вас, и сегодня у нас так, что в моей сумке. Rolling, <как> ну, в принципе, этот ролик уже более-менее был сделан, но тоже тут в строгнем дочетах, то есть вырезан, ну, гли, эээ, гринскрин вырезан. Очень кривенько, потому что видно, что взрыв идет, и у него сзади такой зеленоватый оттенок от Окей. И снова кадр с этим вот дебом. И он вот снова снят не одним, а как бы долго я постоянно перед этой камерой вот так вот. Слышишь, я тебя огорчу? Что? что тут запись не идет? Серьезно? Нет. Ферьезно. Дальше пошли год назад, это убил Пакмана, я властелин времени, Один 15 пол литра воды за одну минуту челлендж. Это лучшее наше видео, наверное, совместное. Да. Знаешь потом, как в туалет носила после этого? Запомни меня таким, какой я есть. Может быть я тебя раз вижу. Ты чё, дурак, что ли? Всем привет, дорогие друзья, смея. Ну по крайней мере, здесь я допер с, с этого, по-моему, видео, что можно писать звук не на камеру, которую ты снимаешь, а чем-то близко. Факчен. Знаете, почему там выключена статистика? Там дается дизлайков 10 лайков. Потом я попадаюсь с канала на очень долгое время. И потом появляется фильм пропал. Я тогда сделал второй канал, что-то там. Пошаманил, надоело, там еще хлеще видео. Понятие. Зато знаете, что я вам могу сказать? Я начал делать нормальные превью ориентировочно а с видео убил Паркмана. Год назад, реальная помощь в интернете, смотрим. Блин, я это слетела. Ой, теперь я себе понял, как ее еще устанавливать надо. Я не научу свои захоронения okay. Интересующие вопросы Только там можно найти Человеческие ответы На человеческие вопросы И это ответы Ну, уже были задатки Начало хор анализа Вы же видите это вот Вот тогда и начиналось Моя первая встреча с Димой Масленниковым На сходке в Минске, ну это уже был влог, который был мне, более-менее сделан. Мой серый баро. А вот с видоса мой серый баро. начинается вот этот вот стол, вот эта вот вся атмосфера. И я, я уже наконец-таки начинаю снимать, как снимаю сейчас. То есть я начал более углубляться в монтаж, как это делать. Первый эффект ставить ролик приведи это, что было снято как, на мой взгляд, очень хорошо. Дальше идет ролик о общении, что мы делали вообще в принципе для, для школы. Но мне понравился очень материал, и я решил его выложить на канал. Дальше идет блог в отутном центре, зимние съемки зимой в лес, вас и поймали. Ответ на вопрос, что, на мой взгляд, было снято просто замечательно и смонтировано, тоже очень хорошо. Ну а потом уже идет то, что выходит на канале и сейчас. Это первый выпуск корр-анализа, что уже набрало 500 просмотров. Потом идет насколько я умный, ну, это было снято <смех>, как-то давно, потом смонтировано, потом я это потерял, потом нашел на компьютере, демонтировал и выложил. Потом идет офигенный видос на открытое колесо обозрения в грозу. Потом идет то, что я делал вообще 4 мне позвонила Моба, чья на глаза дети второй из-за блок заброшенного дома. Там я даже просто, не знаю, это заброшенный дом или нет, но по всей видимости да. 7 секунд с крестиной мы сняли, потом идет видак, и последний наши видос это два хворого анализа. И вот, знаете, смотря на вот это вот все, мне прям аж приятно наблюдать тот, как поднимается планка контента? Да, может быть мы не делаем кто-то, ах какой большой прорыв, но мне реально приятно наблюдать за тем, как из, вот если взять мой самый первый видеоблог, не считая распаковку PlayStation, он как-то не и взять последний хоррор-анализ, или же последний там видос с такого же формата, то ну, реально на глазах видно, как контент растет. Реально хочется делать дальше, делать лучше. Хочется, чтобы на этом канале был еще какой-то проект, кроме хоррор-анализа и блогов, что-то такое прям интересное. И может быть мы когда-нибудь такое и сделаем. Очень интересно было мне посмотреть свои прошлые старые ролики. Надеюсь, и вам это понравилось. Я не хотел сделать это видео какие то таким прям вах. Вот, у вас должно было получиться такой душевный видосик. Следующий, конечно же, будет, что-то мы это сделаем. Ну и, конечно же, хоррор-анализ. Который выйдет скоро. Должен получиться скриповым, страшным. Мы его готовим уже. Огромное спасибо, что посмотрели этот видос. Если вы еще не на него, подписывайтесь на канал, конечно же. Всех с наступающим Новым Годом и Рождеством. Для кого-то Рождество уже было, для кого-то оно только еще будет. Огромное спасибо. Всем удачи. Пока.